Движение денежных средств, законы, налоги, другая юриспруденция, государства, офшорные компании, как ДДС выглядит в разных странах мира и у нас, конечно же, в России. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров на аутсорсинге. Ты на канале финансово-предпринимателя. Обязательно подпишись на этот канал, будет очень много видео про управление финансами. Поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и лайк этому видео. Мы работаем с компаниями, которые есть и в Америке, и в Казахстане, и в России. И нас часто спрашивают: а, например, в Польше, как будет выглядеть движение денежных средств в Польше. Фирме картка с акции Потому что там есть налоги, там другие налоги, там другой расчет налогов. На что я отвечаю? Что движение денежных средств будет выглядеть плюс-минус одинаково. Да, оно будет персонально именно по твою компанию с разными категориями, но кардинально отличаться оно не будет. Потому что налоги, государство, разные валюты это бухгалтерская тема которая жестко регламентируется законодательством другой стороны, а управленческий учет регламентируется собственником компании. И если собственник в Польше или собственник в России думают одинаково, у них отчеты движения денежных средств будут одинаковые. Вот. Если у тебя специфическая специфика, то ты приходишь в нашу компанию, у меня агентство финансовых директоров, мы разрабатываем ДДС э, по тебя таким образом, чтобы он выдавал нужные отчеты. Базовые отчеты — это отчет баланса, отчеты прибылей и убытков, отчеты движения денежных средств. Дальше нанизываются планирования, разрывы, табеля, заработные платы, сметы, планфакты и много-много-много еще чего. Если ты хочешь персональный отчет, начни хотя бы с шаблона ДДС, который мы подготовили тебе в этом видео, скачай его в описании в этом видео и конечно же поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, потому что видео будет много, они супер полезные, обязательно не пропусти. Если у тебя специфичная специфика, напиши об этом в комментарии видео, мы обязательно этот комментарий разберем, запишем новое видео и ты его с удовольствием посмотришь. А сейчас приходи на мой канал, там очень много полезного видео про ДДС и то, как управлять финансами.